Вот потемнело за окном, и тишиной наполнен дом. На кухне тикают часы, зажглись в аллеях фонари. Сейчас нарушится покой, придется работы, милый мой. Из школы ураган придет, ворвется в дом водопро... водоворот. Я улыбнусь с им, моим хорошим, дорогим. О чем-нибудь Поговори, а если надо, помолчи.